всем привет вот новости моего хозяйства это самый главный у нас член найда всех охраняет да найдочка Да. А чего у нас новенького пойдемте посмотрим так, вот я сделал бордюрчик, пока здесь пока еще ничего вот не делал. Так. Вот наши пчелки. Вот эти два ули бахвоста. А вот это вот большой улей, это двухматочное содержание карника. После холодов у нас вот первый день более-менее начали таскать что-то сегодня хороший денечек у нас был точнее начался обещает 20 градусов даже 21 вот челки начали работать и это блин грубо говоря с апреля месяца нормальная погода даже ночь обещает 16 это уже прогресс вот наши хрюнтели Морфушенка-душенька и Ксюша Собчак. Казаныч Казанова. Где-то шляпца. Непонятно где. А вот. Ага, значит, там Казаноч. А вот она, Ксюша. Все, жарится на солнышке, отдыхают. Пустил он казаноча, Так он, блинных бедных и так, и всякое обходил. А они, гады, не дают ему, и все. Вот такие пироги. Вот, сделал солнечный подогрев. Для бассейна. Вон бассейн. Это с помощью солнца подогреваем бассейн вот за целую неделю дождей собралось куча влаги поликарбоната не было короче сделал пленкой но теперь будем переделывать на поликарбонат Так, это у нас пруд с лягухами и карасями и пошли смотреть вот и наш пополнение гусики 10 штуков положил купил он вот здесь эпрубы, а вот здесь пока 5 грубо говоря вот они почему-то отруби больше лучше едят чем это пока бассейн целый устроил уже искупались помылись вот они, красавцы. гуськи линда На ночь вот включаем лампочку. И у меня здесь вот пока в теплице обитают. Он от редиски все отдал. Травку. Все съели. Умнички. Диагг, диагг, диагг, диагг, диагг, диагг, диагг, диагг. красавцы!